На улице наступила ночь, а это значит, что я захотел снять видеоролик про выживание в зомби-апокалипсисе, либо выживание в каких-то таких мирах. Ну, короче, здесь зомби-апокалипсис, мод SCP, короче, сборка, ема. Да. Бонусный сундук и у меня спаун прикольный, я появился на зараженной территории. Это самый лучший спаун, и бонусный сундук здесь как, как раз кстати. Поэтому так что. А поскольку без химзы здесь невозможно находиться лишь только потому, что ты появишься. Вот я ее сниму, меня начнет бить радиация. У меня начнет бить радиация, и. Это очень плохо. И я не хочу такого. Здесь дофига построек, и прям. И прям здесь можно развиться. Только если, конечно, у тебя адекватный спаун. А пока я слышу, и нам жопа. Чё, пацаны, водка и вакцина? Зашибись, вообще просто имба. Пепса. Я Лионелла Пепса. Кто не верит тому в глаз? Мне бы хотя бы... Магазин Макароса сойдет. Мне хотя бы какой-нибудь там нож, его аптечка. Мне хотя бы какой-нибудь нож там, я не знаю легкий бронежилет, а его можно сюда надеть, сюда вот, нет, ну и пошел ты, так, пошел, о, каменный нож, это нам пригодится, это нам пригодится, мы с друзьями уже играли в... с этой сборкой, вы увидели эту наркоманию, это прям трэш какой-то, да уж, это надо было видеть еда живая еда Фу, какая живая еда господи ладно забейте я не вменяем уже во во во вот это вот то что нам надо это мы уже оставим все все <связывая> <связывая> сюда что это шлем мы ну, беремся из зоны там надену его ммм паутина облэмо Blambo. У этого 7 чипсы. Вот. И понимаете, в начале выживания у вас уже заполненный инвентарь. Это для вашего понимания, что из себя представляет э, моды. Представляют. Ща -ща, аккуратно. О, типа вот так. Где-то здесь пауки шумят, и еще что-то. Не говорите, что здесь скалопедра? Я не хочу. Ну, блин. Я не хочу, она меня убьет с трех тычек. Обойду лучше. Сделаю дырку для сундука вот тут вот. Ну, типа вот так вот. А, понятно, я еще ошибся, ладно. А, я тупой, ладно, забейте. Титановый слиток и железная рукояти. там, по-моему, еще аптечка. Вот где-то... Вот здесь. Ночное зрение. Все, можем идти. Мы свободно, так сказать. Эту скалопендру мы оставляем с лучшими пожеланиями. Так, это мы осуждаем. Ема три трубы супер вообще. Я бы мог снять это выживание с друзьями, но если мы это будем снимать, то все будет примерно так, что под конец uh, первой же части все войдут в креатив и нады будет себе дофига ресурсов, так что это не мое, пацаны. О, uh... oh, резина все, резина это нам надо. Лишний мусор это мы берем. Пока так, пока так. Зона может быть прям огромная, она прям может быть бесконечная. Так что не факт, что мы еще найдем какую-то живую деревню. Или деревья хоть какие-нибудь. Ну, это, можно сказать, практически нереально. Я взял бы гвозди, но они бесполезны в прямом смысле. То есть у них урона даже нету. Зона, как говорится, никого не щадит. А, ну кстати, можно же попробовать добывать вот эти вот деревья. Они что же считаются, типа? Типа, оно же горелое бревно. Да, из него все. Из него можно получить доски. У меня в кайф купаться в радиационной воде, радиационный, в радикци, в ради, пух, радиация, да ела ради, ради, да кого там рожать, ёп, ПРСТ. ну забьем, просто забьем, могу выкрутить радиация, но радиоксион... радиационный, радиационный, в радиацион, боже. Забейте, просто забейте. Мне простительно, но у меня три по-русскому. Хотя, да, Хотя, прикиньте, у меня три по-русскому, но по-английскому стоит четыре, хотя в английском вообще не разбираюсь. Бывает с кем -нибудь? Бывает. Так, это я... Это я вернулся обратно, или это я сделал круг? Я... Ой. считается, считайте, радиация пошла мне на мозг. Я все Невменяемый уже. Записывать ночью это что-то с чем-то. О, uh, oh, нет, мы здесь не были. Пепси ничего не восстанавливает, Магазин Карла мы не все равно никак не используем, поэтому вот так вот решил проблемы. Подожди. Бесполезная вещь. столько много построек, что реально я могу разделить чисто видео на 5 частей. Ну, типа, моя задача на сегодня сделать себе хоть как... Хотя, что сделать? Я, я, кстати, сам не знаю, какое у меня сегодня, на сегодня задание. Задача. Можно сделать... Э... Сейчас. сыр Цир... Циркулярная смерть. Резиновый лист а... подождите, железная рукоятка, это есть, надо две штуки. Угу. Темный слиток. А ее коломане у нас темного слитка нету зашибись. Ну, короче, задача сделать циркулярную смерть. <связывающий> Живой биом, все, давай, зона, до свидания, пока. Главное в следующий раз не сдохнуть. Потому что иначе придется снова бегать по зоне. Все, отлично. Мир. Хоть и пустыня, но пустыня тоже может давать какие-то плоды. По типу... Вот это вот... Вон то существо... А их два. Первый есть и второй. Все. Примерно так зачищается... О, ботинки доктора. Это, ну, химзу можно уже, кстати, как-то и, вы, и выбросить, она и так и так не нужна. Так, Ч у нас? Джем, тесак. Мне кажется, надо сейчас установить. Из тряпок тоже можно кое-что сделать, так что если кто-то задаст вопросом, для чего тряпки, то я уже вам ответил. И они могут помочь в крафте оружия, например. Любого. Пистолета, автомата, травмата, дигло, диг, дигло. диглачана, короче. Теперь была зона бескрайняя, а теперь бескрайняя пустыня. Предлагаю вернуться в зону. Хотя не. О май гад! Он там уже залутаться как раз таки хорошо. Прям даже прекрасно. Батарейки. Я не знаю, зачем я водку подбираю. Типа бесполезно. Все равно еда. Вот это вот нам надо. Вот это нам надо. Радио. Пока не знаю, что крафтить. Ага... О господи... Так... О май гаад! Блять... А, ты шо... А... Ты мне ни хера не сносишь, ты чё? Ебабош, что ли? Опять бусинки доктора... О, пацаны виски, кто будет? Сода и так и так ничего не устанавливает. Я не знаю, зачем я забрал что то я там тупанул Так это можно Чпточки сюда Это О, все Где резина? Еще одну резину, и мы сможем Все Считайте, мы сейчас сделаем резиновую пластину для как раз таки целуки циркулярки Короче у нас есть а... Да, у нас есть две лезвие пилы. Вот это... Короче, нам осталось только сделать еще одну железную рукоятку и темный слиток. Темный слиток нам нужно будет найти только в пещере, а железо тоже. Пошлите, пошлите, пошлите. Медь, пацаны, медь. Так. Отошел от меня. Ты что рычишь? Ты что, ебабо? Так, короче, ладно, пока вот это вот это э, мы уберем вот это, вот это О, сюда вот так вот Так Где-то здесь кто-то у нас э, рычит Это вообще не прикольно Он либо внизу либо где-то надо мной Скорее всего вариант первый Кстати, свинья живая свинья одна свинина. Спасибо. А, ну ладно, да. Тот, кто сейчас речит он находится снизу. И от этого становится вообще неприкольно, потому что ты будешь вот так копаться, а тут бац и на тебя мутант с рамой такой. Опа! Так, что надо то еще мне так, Это вот так. Это мы делаем пвп вот... А вот из этого мы сделаем доски М -м, палочки пофиг обожаю кнопки так так Это мусор, а вот это нам надо. Что свинья? Одна свинина наелась это О, вот это то, что нам надо. Только он, скорее всего, потихоньку сваливаем. Вот этого вот я не перебью. Мы играли с пацанами, и я знаю, сколько он сносит. Это страшное существо. Прямо очень страшное. Так что если. Так что на него лучше идти только с пистолетом. И это факт. Так, пошлите да будем медь, потому что медь тоже нам будет много раз пригождаться. Моя задача на это выживанием а, построить а, сделать себе адекватную пушку обвесы на нее поставить а, зачаровать, если получится О, мне жопа нет, уйди от меня уйди, я не хочу уйди нет, отошел, отошел отошел от меня говно в поло... а! вот это стало страшно вот это стало страшно да ты железо <смех> отошел от меня а да вы что, гоните что ли а да уйди ты тебя мне тут только не хватает тихо спокойно нет быстро Вроде бы не заметил. <смех> да, железный киркой только. Ну, у нас э, свистанули сундук с мы, нашими полезными ресурсами и печку с, и верстак с печкой. А, нет, печка при мне. Ну ладно. Как он меня вообще здесь увидел? А, ну подошел сюда и понял то, что здесь ПВП, подойти вмешаться. Так. их где Вот оно, это существо. Там крипер. А тут железо. Что это упало? Блять, ну вот твою налево! Говно! Уходим отсюда. Нас это место не любит. Просто уходим. На пофиг на эту материю, просто все равно. И здесь так много скелет. Ну, вот тебя-то я тебе точно обязан перебить. Я там видел здание. А, а это гора. О, боже, ну почему не дом? Все, брат, давай. Нет, не -не, не, не, не, не, не, нет, я не хочу. Спасибо. М -м -м -м. Вы это тоже видите? Ее -э т Просто мансуем, просто мансуем! Вот на мост, просто на мост, надо попасть на мост. Как-нибудь. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Нет, быстро. Так ладно, так ладно, ладно. Подумаешь там, зомби нападают. Все, теперь не нападут. По крайней мере в этом я точно уверен. Да уж. то у нас тут? У нас тут. А у нас тут ничего нету. Ну, скоро рассвет. Так что половина из этой из этой кучи сгорит и можно будет продвигаться дальше. Боже мой. Он здесь. А, ну пока. Предлагаю обчистить территорию и сделать здесь базу. Так, ладно. Базовые мои ресурсы не уничтожили, и это уже здорово. Вот это, вот это, вот это. Сюда, сюда. Сюда. Так вот. Вот так вот, вот так вот. А, так. А, железо. Переплавим железо. А, сделаем, так сказать, себе кирку. И вернемся в ту самую пещеру. Вернемся в ту самую пещеру. Там как раз-таки никого уже не будет. И мы спокойно сможем забрать темную материю и, скорее всего, сделать уже ци циркулярку. Потому что железо у нас будет. Еще три железа останется. Вот как раз-таки вот эти два кусочка пойдут на рукоятку вторую. Вот. У нас а, рукоятка уже есть. А, пла пластина. Вот это вот. А, циркулярные лезвие Лезвия. Пилы. И нам остается чисто слиток. Так, слиток у нас... Ну да. Если, конечно, не ошибся с рудой. это точно та, это та самая руда. Потому что будет обидно. Да. Я говорил про половину. Вот вот этих вот, ребят. Опасаться тысячу процентов нужно. Так, кладушки. Mm, понятно. Ходячая бакость. Солнце в зените. Это значит, нужно выдвигаться. А, погнали. Так, криперы. Ха-ха-ха. Че, падла, ждешь, да? Спокойно, спокойно. Вот так, вс, теперь бежим. Я дебил, я забыл скрал. Я Мава, Аста, Марава, Ридановцы и Первый, второй, ай, второй, ага. Ладно, пауки хотя бы не агрессивные, это уже радует. Ты же не агрессивный, да? Ты очень э, дружелюбный паук. Паук, который паук, но в пауке есть паук. Сделаем кирочку бафастиком и погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. У -у -у -у. Так а где она у нас? Где-то там было, где-то там было, там это где? А где это? Там уже решать нам. Вот она, вот она это самая шахта. А, я тут железо еще пропустил. Нет, это не та самая шахта, ладно, забейте. Сейчас найдем, сейчас найдем. Когда добудем, это все добром. Так. А, нет, это самая шахта, только с другой стороны, ладно. Да ну, алмазный, серьезно только? Да ну не. Да ну не, ну брат, ну ты, ну ела палы. Ну, пожалуйста, ну выпади. Ну, блин. Я расстроен, я обижен, я ухожу. Мои факелы. А, здесь хотя бы есть что-нибудь еще. Прошлый раз здесь нас убил военный. О, еще один мост. Отлично. Мне главное тот мост не потерять. Там, обалдеть, сколько ресурсов было. И до сих пор будет. Если там, конечно, кто-то не бомбанет А бомбанёт? А бомбануть там может кто угодно. Опять яблоко, сундук с э, чипсонами. И скульптурой. Скульптурой зомбы Зомби. оу oh yeah. Так, ладно. Ладно. А. Пожалуй, сделаю круг, только через другую. Коров я пока трогать не буду. Я ухожу отсюда. Это чел из зоны. Чел, который в химзащите, но он зомби. С припятий сбежал. Такой оп-оп Вон наш мост. И я, конечно, хотел найти какую-нибудь еще построечку, но Майнкрафт сказал, пошел я и сказал, что тебя никаких построек. Вот тебе мост, и все, живи с ним. Ты че говно? Ты бычить на меня будешь, да? Ой, будешь на меня бычить? А-а-а! отошел. Я тебя боюсь, все, понял, да? Я тебя боюсь, у тебя не боюсь. А у тебя боюсь. Отошел. Отошел от меня. Я тебе сказал, отошел. Лошадь пошла ты. А, спасибо. Сколько в тебе ХП? стало страшно. Ладно. А, так. Чего? Вот это. Так, мы нашли не ту руду, получается. Потому что темная материя добывается железный кирко как раз таки. А мы нашли что-то другое. да тяжело он тогда короче